Здравствуйте, Владимир Горович! Всем привет! Владимир Горович, вот, такие мысли вслух. А если мы вот возьмем, например, семью материнскую, вот, ее берем как из -за основы, чтобы она выводила маток, и ее ну, яйца. Вот отберем у нее весь возрастной расплод. А, ну прежде чем это отбирать, мы дадим светлую рамку. Матка отсеет яйца. Ну и желательно вот, чтобы они были свежие, еще даже может яйца там трехдневные. И значит вот отбираем весь расплод, кроме запечатанного, Раздаем другим семьям, а семье в середине, если оставить вот эту свежую рамку с яйцами, и чтобы они оття... а, от, отобрать матку, и чтобы они оттянули на нее свящевые маточники, и так как уже расплода не будет, что кормить, ну я так мысли мои такие вот, и они по максимум э отдадут маточного молочка вот этим личинкам. И потом для маток оставить именно только верхние, которые в верхней части рамки, а нижние, так как, ну я так думаю, там прохладнее, их убрать. А оставить под маток только именно верхние, такие, какие самые побольше. Как вы считаете? А что, тут, что тут считать? Вы готовую тему выдали, все, ее только запустить в практику. Все нормально? И логика, и здравый смысл, и практика подтвердит. Да, вот и почему именно вот я хотел с вещевых, тоже так давно над этим думал. Как вы вот выше говорили, пчела сама выберет, лечит это яйцо. Это первое. И второе, все-таки, когда ее переносишь, все равно, мне кажется, ее травмируешь. Это и перенос с, с уже теплые рамки, уже в холодный все-таки искусственный маточник, все равно, мне кажется, как-то как это действует, от, отображается на будущей матке. У нас почему-то, я вот когда начинал заниматься пчеловодством, свящевая слово, свящевая матка, это было как какое-то, я не знаю, ну, оскорбление в сторону маток и пчел вместе взятых. Вот свящевая, значит, а то, а то у вас свящевая появится. Вот надо такую, роевую или тихой смены, а то свящевую выведут, и ты будешь потом мучиться, все оставшиеся. Да ничего подобного. Нормальные, Они а все три вида природного существования маток, роевая, тихой смены, свящевая, имеют абсолютно равноценное право на полноценное существование как репродуктивный орган полноценных выводить пчелы, ну, выводить яйца из них пчелы соответственно и выводят они кстати свищевых маточников закладывают на самых молодых личинках первых Первые маточники а затем уже идут и закладывают на том что осталось панически так что все тут, правильно вы сказали, пчела выберет лучше любого пчеловода, любого матковода, любого анализа лабораторных исследований, лучшую. Мы не знаем, они на упреждение, они тихую смену делают, почему? Никто не знает, почему, как вот она все хорошо. Мы визуально определяем матку, потому что по-другому не можем. А пчела определяет какими-то биоимпульсами, возможно. Ну, это только им дано. Поэтому все нормально, все все будет работать. Ну, спасибо. Кстати, хотел спросить, я вам книгу, вы, в WhatsApp не читали, понравилось, нет? Да, конечно, спасибо. Добрый вечер, мы так мы вырастим, если нету кормовой базы, скудная, отрутень что даст, пустую семя. Так, куда-то пропал, Сергей. Владимир Егорович, маток мы выводим, качественных, стараемся, чтобы дыней побольше, чтобы накормили. А трутень, если нету в природе хорошего взятка или кормежки, то откуда появится трутень хороший для хорошей матки? А кто сказал, что мы трутню не уделяем внимания? Я, по-моему, не упускаю никогда момента подчеркнуть, что 80% наследственности для будущего поколения идет по линии отца, по линии трутня. Тоже мы этому внимания мало уделяем. Поэтому и в прошлом году я начал зело с этого. Недокормленный был прежде всего трутень. И если не хватает, опять-таки аминокислотный состав здесь будет главенствовать. Если одной незаменимой аминокислоты не будет в момент созревания сперматозоидов, она, этот процесс не произойдет. Поэтому, конечно же, качество кормления в начале трутня. Почему я и противник кормления трутня, раннего трутня зимующими пчелами? а выкармливать его молодыми, и когда в природе уже, ну, нам показывает природа, в роевую пору идет массовое выкармливание трудня прежде всего, как главного наследника, генетического, то есть виновника генетического наследия. И матка, конечно же, потому что матка будет, в матке будут формироваться яйца в яичниках, а отец будет передавать генетическое наследие. А от кормления матки, от качественного кормления, будет формироваться база яйца в яичниках ее. Поэтому все увязано в маточное молочко. Потому что маточным молочком кормят, кстати, и вновь рожденного взрослого трутня подкармливают первые дни маточным молочком. На тот случай, если при кормлении его в личиночной стадии медоперговой смеси он не дополучил того набора аминокислот, о котором я сказал, это сделает маточное молочко, потому что у маточного молочки есть абсолютно все незаменимые аминокислоты, чтобы сформировалась половая система, то есть сперматозоид. Именно маточным молочком. Откуда ему взяться качественному? От пыль, от, из белка. А белку где взяться? От наших пыльценосов которых из года в год становится в диком виде, именно диких, дикоросов, все меньше и меньше. Поэтому, как бы мы ни хотели, основа будет в кормлении, то есть в кормовой базе. И кормление трудня, и кормление матки, и кормление будущего расплода. Маточное молочко – это основа, питательная база. Это основа всего, качества всей физиологии, всех трех особей в семье. Оно, ему нужно откуда-то полноценному молочку этому взяться. С полноценной кормовой базы. Как бы мы ни хотели, я же говорю, что все, все будет упираться. Поэтому и меньше, лучше меньше да лучше. Не 10 месяцев Матка должна работать в семье. И непонятно, кого выращивать, кого выкармливать. А оптимально выбрать оптимальный такой период, где можно будет получить вот такой вот полноценный набор этого всего, что я перечислил перед этим. Ну так мы целый день об этом и говорим сегодня. И это еще и эти разговоры начались с прошлого года. Уже тревогу, уже мы били в Зела и зумбы о том, что матки никакие. Я на своей пасеке, по своей пасеке привел пример, что держать ухо востро. Матки пострадали от обгула потомство никакое. Впереди зима, а затем еще и весна. Этим маткам нужно будет вести и первое поколение, второе. Хорошо, если заменят и будет удачная замена, но, опять-таки, при кормовой базе этого сезона, насколько он будет лучше, чем прошлый сезон. Конечно, все, все я говорю, что крутится вокруг качественного кормления, кого не возьми. Все тревожные будут, по-любому, завязаны на на одном, на одной теме, на, одной, на качественном кормлении. Ну тогда на этой оптимистической ноте пожелаем природе и нам самим, чтобы она нам дала все необходимое, чтобы развивались пчелы и сельское хозяйство. Владимир Егорович, у меня такой вопрос. Вот вы были на ярмарке в Харькове. В каком направлении развивается хорошо пчеловодство, в любительском или в индустриальном, или в двух, скажем так, по вашему мнению? И если молодые пчеловоды, начинающие, вот как ваше мнение? Вы знаете, то, что индустрия развивается у нас по ремоненту, ну, нам бы так развиваться вот в пчеловодстве. Мы за ними не угонимся. Там такое все красивое. Можно даже не пчеловоду дарить, в серван ставить, как вместо хрусталя. Вот такое все красиво, такое разнообразное приспособление всевозможных И любительский вариант, и мощный такой промышленный. И линии распечаточные, расфасовочные, медогонки. Ну, то есть... Не знаю, я ловлю себя на мысли. Вот две конференции сразу после ярмарки харьковской, две зум-конференции было. Ну и все вот по, ну в основном это было такого направления организационного, там административные вопросы с фермером и как нам дружить, чтобы мы как-то, ну, понимали. Живые люди и там, и там, по обе стороны. И пчеловоды, и растеневоды. Мы в таком жестком симбиозе, но почему-то идем параллельно вот, долго. Никак не можем найти точки соприкосновения дружеские. Я говорю, нужно сейчас, вот это все, все что мы сегодня обсудили, если бы его отшлифовать такое, в базовом мышлении, как, как изюминку, и выдать везде вот тем, кто Рассказывает о, ну, о возможностях животноводства, о, о растеневодстве в том числе. Если не будет пчел, 30% всего съеденного человеком обязаны опылительной деятельности пчелы. И при таком интенсивном исчезновении колонии уже комиссия в парламенте, я перед этим говорю, создана определить, в чем же дело. Где, где основная собака зарыта по гибели, такой массовой гибели. И я к чему это все веду, что те все побрякушки красивые, которые делают для пчел уже для пчел, они просто никому не будут нужны все внимание нужно уделить тому, ради чего это все делается. Те линии, все медогонки, сохранению пчелы как таковой, как вид. Потому что пострадает, ну, продовольственный кризис будет не за горами. Все, все семена те, которые дают пчелы. Ну, там ударят по, по экосистеме конкретно. И сначала насекомые исчезнут, потом птицы, животные пойдут. И четыре года, Эйнштейн сказал, и начнут люди уходить в небытие. Так что красиво да, было, но я, я на своих позициях стою, на позициях сохранения пчелы. Если бы изоляторы были как-то, ну, вопреки этому, вот этому моей философии, моей позиции жизненной, я бы никогда в жизни этой темой не занимался. Но я именно вижу в этом хоть какое-то спасение, какую-то помощь пчелиной физиологии выдержать напор, напор никакущей кормовой базы как-то понятно, что мы изоляцией, вот этими вот ограничением расплодного периода летом, не физиологию не подрихтуем, не, она не успеет эволюционно приспособиться. Но хоть как-то то, что у нас сегодня в распоряжении нашем есть, из дикороссов середины лета. Хотя бы на этом строить потенциал жирового тела и биоресурса наших пчел. Ну и самим, конечно же, как-то по мере желания, возможностей, энтузиазма, оптимизма, заниматься этой кормовой базой, где только можно высевать, высаживать дикоросы. Так, ну давайте еще под... Занавесть один вопрос и будем заканчивать. Владимир Егорович, это опять я. Я вот сижу тут мыслю. Я вот вам говорил, как-то пару зел, радио назад, что хотел э, взять маточниками. А вот сейчас я же думаю, а если я поеду и с пчеловодом, с этим отководом договоримся, возьму рамки у него, пару рамок с яйцами. И также в этом чемодане с отводком привезу их. И вот такой вопрос. Мне вот семью, которая будет воспитывать этих будущих маток, этих личинок, ее за какое время подготовить, забрать у нее весь расплод? Вот как вы в своих видео рассказывайте, чтобы у нее накопилось вот это молочко, чтобы они отдохнули. И, значит, вот я заберу расплод у нее, на это место пустые тогда рамки дать? Или как? Ну, подготовить, мне кажется, очень просто. Ну Начну с того, что у чужих, где-то чужой, на чужой пасеке там, у кого-то взять яйца. Практикуются, кстати, брикетами даже режут яйца и по почте отсылают по всему земному шару вот этот племенной материал в виде со, вырезанного сота. Ну, какие там условия, понятно, соответственные. А насчет подготовки семьи, ну, это очень просто. В течение дня, вот вы, всего, допустим, в обед убрали матку, стряхнули всю молодую пчелу, оставили печатный расплод, и все, через пару часов-три уже будет ощущаться сиротство. Можете давать туда эту прививочную, ну, то есть, рамку с яйцами на отстраивание вам свящевых маточников. Я тут стандартный подход по... По формированию. У вас будет и стартер, и финишер в одном лице. Без маточника. Полное сиротство. И там прием будет на маточнике максимальный. Ну вот я еще хотел, вот этот момент, э, рамки с расплодом заберу, с открытым. А на их место поставить лучше пустые, чтобы не сильно зажимать. Или все-таки поджать семью. Нет, ну желательно, конечно, поджать, чтобы там на этой рамке с яйцами сконцентрировать как можно больше пчелы. Та, которая будет лишней, ну дайте там где-то под рамочное пространство, пускай они провисают, или сбоку где-то. Ну, видит, она вам покажет по ситуации. Стряхнете, все уберете, сколько там будет, посмотрите к вечеру летная ж вернется назад, и будете смотреть, колодец сделайте, куда эти рамки поместите, пустые. Как она будет обсиживать? Больше не помешает. Все равно она куда-то уйдет в сторону, если она будет лишнее повиснет где-то груша, либо на крайних рамках, либо провиснет под гнездом. Нехватка, конечно, нежелательна. Но я думаю, нехватки не будет, раз вы целью задали, значит, там... Там будет одна молодая пчела, сиротское состояние и всего одна рамка с яйцами на, на то, чтобы это сиротство исправить. Все, спасибо вам. Так, ребята, все, спасибо вам за общение. Даже я чуть-чуть доволен сегодняшней активностью. Не останавливаемся на достигнутом. Значит, подходит уже активный сезон. Больше вопросов будем затрагивать. Формирование весеннего старта, двухматричного и так далее. Уточнять нюансы, повторяться будем, но ничего. В основном на, на Зела участвуют одни и те так что терпим сами себя с повторением, ничего, оно не помешает. Потому что это, это наука. И пока сейчас мы запоминаем, обсуждаем раскачку, а когда уже нужно вот его практику применять, половину забудется, снова нужно будет напоминать, повторять. Поэтому ничего тут, если повторяется, Никакого я не вижу негатива. Кроме пользы ничего не будет. Так, ну все. Всем спасибо. Модераторам спасибо большое за связь. Удачи. Кто не облетелся, дождитесь. И как можно меньше потерь. И не болеть. Всего доброго. До свидания.